Многие люди считают, что они не уверены в себе. Как определить, что неуверенность ⁇ это проблема, и нужно идти к врачу-психотерапевту? Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте. В этом видео вы узнаете, можно ли победить неуверенность в себе. Пожалуйста, досмотрите этот ролик до конца, чтобы получить памятку, как преодолеть неуверенность и настроиться на важное событие в жизни. Многие люди считают, что они не уверены в себе. У кого-то это носит какие-то легкие формы, они слегка застенчивые, они волнуются перед серьезными выступлениями или перед сдачей экзамена. Это нормально. Это свойственно, наверное, каждому здоровому человеку. К сожалению, часто неуверенность в себе приносит большие проблемы и серьезно нарушает жизнь человека. В этой ситуации нужна помощь врача-психотерапевта. У обычного человека часто возникает ощущение, что звезды и блестящие ораторы всегда уверены в себе, хотя очень часто это просто результат хорошей тренировки, и просто люди, которые успешны в своей жизни, в своей работе, они часто просто умело используют навыки саморегуляции. Они знают определенные приемы, которые позволяют им легко настроиться на выступление и отбросить это чувство неуверенности. В некоторых случаях неуверенность в себе в некоторых случаях неуверенность в себе вообще не является проблемой. Часто люди неуверенные в себе находят партнеров которые помогают им и которые реализуют свои потребности в том, чтобы быть помогающими, покровительствующими, и тогда случается счастливое, такое гармоничное партнерство. Чувство неуверенности. Это не какая-то исключительная патология да, или какое-то заболевание. Я думаю, что чувство неуверенности знакомо каждому человеку. Кого-то чувство неуверенности сопровождает всю его жизнь и серьезно ему мешает. Чувство неуверенности – это не всегда огромная проблема. Можно быть скромным человеком, застенчивым, не выпячивающим свои какие-то достоинства, но при этом добиться большого успеха в жизни, быть счастливым. И гармоничным если вы понимаете что неуверенность приносит серьезные проблемы нужно обратиться за помощью к специалисту как определить что неуверенность это проблема и нужно идти к врачу психотерапевту если вы понимаете что неуверенность накладывает какие-то серьезные ограничения на вашу деятельность что вы не можете допустим в силу неуверенности знакомиться или поддерживать отношения с людьми если вы понимаете, что в силу неуверенности вы не можете грамотно, спокойно изложить свою точку зрения. Мы часто видим, что люди, может быть, формально не выполняют отлично свою работу, да? они там что-то, может быть, даже делают не так, но умеют создать впечатление о себе как о успешных и грамотных специалистах. А есть люди, которые являются очень грамотными специалистами, но в силу собственной неуверенности не могут себя представить в, в правильном свете, в силу собственной неуверенности они не могут как-то себя презентовать так, как нужно. И это мешает, конечно, в карьере, в таких ситуациях нужно подумать о том, как эту неуверенность научиться преодолевать. Неуверенность является очень частым поводом для обращения к психотерапевту, и существует много способов методик преодоления этой проблемы, какой именно метод подойдет в вашем случае, можно определить в ходе индивидуальной работы с врачом-психотерапевтом. Когда пациент обращается к врачу-психотерапевту, самым приятным итогом работы является то, что человек чувствует себя счастливым, гармоничным, он преодолевает свои сложности, он преодолевает неуверенность в себе, и э, жизнь его существенно улучшается. У специалистов Альфа-центра здоровья накоплен э, серьезный опыт помощи в преодолении неуверенности в себе. Приходите к нам, мы сможем вам помочь. В благодарность за то, что вы досмотрели это видео до конца, я хочу сделать вам подарок. Нажмите на ссылку под этим видео, чтобы получить памятку о том, как преодолеть неуверенность и настроиться на важные события в жизни.